И всем привет! И всем привет! Сейчас будет идти реклама. Подпис, Подписывайтесь на, на, на, на нашу группу ВК, маску П. Да, это мой сервер У нас у нас есть даже свой донат. Смотрите какой. Вот такой маску П. Вот тут вы будете покупать привилегии, админ, оп, или гёрст. Поняли? Mm. Так, но нам для начала надо, э, ну как э, вам сказать, подписывайтесь на нашу группу ВК. Это официальная группа нашего сервера. Кстати, вот еще есть обновление. Кстати, если не хочешь покупать донат-админ, то сделай это, что написано ни ни ниже. Первое, поставь лайк на этот пост. Второе, подпишись на эту группу. И третье, и админка у тебя в зубах. Ну все, у нас как видите, уже группа развивается, развивается.